Что такое уют, так заполнивший дом? Это когда поют песенку перед сном. Что такое уют? Это пирог, молоко. Это когда встают радостно и легко. Что такое уют? Это рассеянный свет. Это когда устают, если кого нет. Что такое уют? Это когда семья. Это когда живут папа, мама E